Ментальное и каузальное тело, в свою очередь, хранят информацию обо всех этих эпизодах. Каузальное тело как само событие, связанное с опытом, а ментальное это его описание, как мы ее характеризуем. При этом при всем характеристика, которая прописана в ментальном теле, она требует подпитки тела эмоционального и на определенную картинку ментального тела должна включиться эмоция либо позитивное, либо негативное, То есть у нас в астрале все очень просто, да? там дуально. Либо позитив, либо негатив. Таким образом картинка привязывается, да, картинка ментального тела, виду, мира, она привязывается к астральному телу и получает постоянный источник питания на определенной частоте. Соответственно, картина мира она же имеет отношение не только конкретно к какому-то эпизоду, да, по которому она прописалась. У ментального тела есть такая особенность, она обобщает. То есть если один эпизод, например, личной жизни был неудачным и привязался к жесткой, жесткой связи, к низкой вибрации астрального тела сиеч, к отрицательной эмоции, то все остальные эпизоды личной жизни будут так или иначе наталкиваться на эту отрицательную эмоцию, то есть подтверждать ее, тем более усугубляя программу. И если ментальное тело, повторяю, здесь очень многое зависит от собственного опыта и от собственного разума, если ментальное тело, извините, у Бога, если оно не получает никакого образования и никакого обучения, кроме как в пространстве женских романов или каких-нибудь телевизионных мелодрам, то есть не имея своего собственного опыта и не имея альтернативного, пусть эмпирического, но альтернативного опыта по менталу, оно всегда будет притягивать к себе ситуации, которые будут эту картину мира подтверждать. Так, таким образом, упаковывая себе еще плотнее негативный опыт, связанный с личной жизнью. Так происходит программирование сознания. Человек, если не, не, не совершает, необходимых шагов для того, чтобы свое сознание перепрограммировать волю своей, то инертность сознания, которая записана у него в природе, как энергосберегающая функция, не будет делать ничего, чтобы этот опыт изменить, просто не будет, не станет, не захочет. В астрале не найдет энергии, да? ментал скажет, не надо, нам, нам и так про этот мир все известно, все сволочи, чего, чего, чего еще интересоваться этим миром, там-то он только ими и набит. Опыт найдет обязательно подтверждение, причем троекратное, непременно должно быть. Да? Будхиальное тело сформирует или уже найдет имеющиеся убеждения о том, кто такие люди, окружающие нас, да, и кто мы среди них. Программа закончена, программа сформирована, программа будет себя спасать, программа будет себя защищать, не давая вам приобрести необходимый опыт. Сегодня мы постараемся вычленить эту конструкцию, эту программу, которая присутствует в нашем сознании телу, разорвать эту цепочку через чистку астрального тела, то есть лишить программу, добиться того, что эта программа начнет вот так вот вилять хвостом по уровню ментала, потому что да, понятно, что здесь вот мы его убираем, вот здесь получается хвост. Да, и вот этот хвост начинает вот так вот гулять по менталу. То есть ментальное тело захочет много информации, оно понятно с какой целью он хочет, подтвердить саму себя. Но мы своей волей этого делать ей не дадим. Мы будем сразу же набирать информацию другого плана. То есть мы это будем делать автоматически. Но помня, что все наши сомнения относительно личной жизни, сомнения относительно своих собственных убеждений по поводу своих бывших, будущих там, и так далее, да, они не просто так. Они совершенно объективны, потому что мы проделали некую магическую операцию со своим сознанием. Сознание начнет просить новой информации. Для того, чтобы опять стабилизировать себя, любой, в этом мире любой элемент начинает стремиться к равновесию. И мы пользуясь этой его особенностью, быстро начнем набирать себе новую информацию. То есть самое главное в этой ситуации это не прятаться от этой новой информации. Работать мы будем с вами по трем параметрам. Прошлое, настоящее и будущее. это три эпизода, которые нам необходимо будет взять. Когда мы будем говорить о прошлом и когда мы упоминаем прошлое, это не только наши романы собственные, не только наша личная жизнь, но и та семья, которая явилась для нас в свое время первым образчиком и возможно даже осталась эталоном. Это родительская семья. У нас с вами было это видение, причем детское видение абсолютно не критичное, потому что в каузальном теле опыт в ментальном теле картина мира еще не сформирована. На тот момент, когда мы начали изучать свою родительскую семью и вообще начали сталкиваться с таким понятием, что семья, что семья есть и она у нас тоже есть, мы не имели никакого альтернативного видения. То есть у нас была семья, у кого-то еще была семья, и приблизительно она... У всех была одинаковая, а если она не одинаковая, значит это плохо. То есть она неполноценная. Потому что полноценная это только как записано по стандартам. Вообще на самом деле вот это вот понятие в ментальном теле, полноценная семья, она испортила жизнь очень-очень многих И продолжает портить, потому что это есть в культуре. И как, например, те же самые западные ребята не борются с, с этой структурой, да, она пришла к нам из религии, она пришла к нам из христианства в частности, где совершенно четко сказано, кто должен быть в семье и кто какими функциями заниматься. И если это немножечко выходит за пределы, за рамки, да, то тогда человек испытывает некую неполноценность от того, что он не попадает под шаблон, не попадает под культурный стереотип. Это всегда опасно не попадать под культурный стереотип, это наша древняя память еще об этом знает, о том, насколько это небезопасно выходить за культурные шаблоны, потому что прежде всего это жизнь по принципу я против всех, а это всегда чревато, как минимум ранним выходом из этой жизни. <с> как минимум. Поэтому все это прекрасно помним и помним, возможно, те, кто пережил опыт взросления в неполноценной семье, помнят это чувство ущербности, чувство комплексов, которые непременно были, да, и издевательства ближних своих, и вопросы взрослых такие, с ехидцами, да, вот. и все это те, кто скажем так жили в неполноценной семье, в частности, неполноценно считается та, у которой папы нет, да. Когда нет мамы, это как-то как как как как оправдывается людьми, да? то есть оно может не быть только по одной причине, да? а папа как раз, да, это ветер в поле, то есть может быть не быть по разным причинам. Вот, поэтому почему-то ответственность за это дело несут вот дети, это совершенно парадоксально. Ребенок, как я вам уже говорила, это тот самый, то самое существо, которое до определенного момента считает себя центром мира. И знание о том, что папы нет, до определенного возраста в ребенке включают состояние чувства собственной ущербности и самое главное чувство вины, потому что он свято уверен, что его нет исключительно по причине, потому что он такой. Потом с взрослением уже приходит понимание о том, что не он такой, да, а папа, что еще становится еще хуже в его сознании, потому что тут двойное чувство вина за бывшее чувство вины перед самим собой компенсируется ненавистью к родителям, а также к тем, кто ставил ему это чувство вины в прошлом. Понятно, объяснила. Да? То есть это вот такой вот клубок, который потом размотать бывает крайне тяжело. Гордий и не размотаешь, его надо только рубить. Только. Чем, собственно говоря, и хороша техника астрального тела, потому что она позволяет максимально безболезненно это сделать, то есть сознание не травмируется слишком сильно. Оно, конечно, травмируется, оно вводится в стрессовое состояние, но не настолько, чтобы это все не пережить. То есть оно, наоборот, получает определенный стимул выживания. Но возвращаемся к нашей родительской семье. Итак, это первый опыт, который сознание ребенка по причине отсутствия альтернативы очень долгое время воспринимает за эталон, причем как за прямой эталон позитивный, так и за отрицательный эталон негативный, что одинаково плохо, как любая крайность, потому что если это позитивный эталон, то есть мама и папа жили настолько хорошо, настолько замечательно, или по крайней мере у них хватало ума делать вид, что у них никаких проблем нет, то и своим детям они это дело тоже показывают, то так или иначе сознание ребенка стремится впоследствии этот идеал воссоздать в своей собственной жизни. И не осознавая причины, ищет в своем партнере того, кто позволил бы ему докомпенсировать себя до, родительского, до родительской семьи. Если же напротив семья была неудачная, там были конфликты или она распалась в какой-то момент времени, то может возникнуть обратное, Программа, обратная потребность найти себе половину, чтобы она ну, ни в коем случае, ну никаким параметром, никаким видом да, не совпадала с родительской семьей. Чтобы вот, вот ни, ни за что, да. например, папа носит имя Андрей, вот муж не должен носить такое имя. Все Андреи изгоняются из жизни категорически. Да. Папа был рыжеволос, а с папой были хорошие отношения, и в семье было нормально, и носил усы, все. значит, мы мужем выбираем себе по этому самому параметру. Причем все остальные параметры как бы воспринимаются априори. Да, априори. Вот большая любовь и большая ненависть, когда сознание впадает в крайности и живет только этим чувством, любимая родительская семья становится эталоном, или ненавистная родительская семья становится антиэталоном, одинаково плохо. Я понятно объяснила. Да, вот, мне наши удаленные друзья тоже кивают. Хорошо, хорошо. Таким образом наша задача вспомнить, вспоминая свою родительскую семью и прочищая астрал от ее, скажем так, присутствия, освободиться как от сильного позитива, так и сильного негатива. Это очень важно. Отношение к родительской семье идеально должно быть абсолютно нейтральным. Потому что это жизнь этого мужчины и этой женщины, в жизни которых ты появился, ну поверьте, ну совершенно случайно. Абсолютно случайно. Да. Иногда даже так, что никакого кармического предопределения здесь нету, да. Может такое быть. Тут ну, занесло, воронку втянуло. Вот, случается. Вот теоретически считается по-другому, но в последнее время у нас такое количество душ тут проживает, да, что вариант случайности становится все и больше, больше и больше закономерностью. Поэтому отношение к родительской семье должно быть нейтральным, она должно быть не не эталоном, не образцом. А бывает так, что вроде бы как взрослые люди, уже имеющие свою семью, а то и не одну, до сих пор держат этот эталон или антиэталон и не могут вытравить их своего собственного сознания, хотя сами уже к пенсии или уже на пенсии, хотя сами уже имеют своих собственных детей, но отравив один раз жизнь себе, они продолжают тянуть эту программу и на своих собственных детей. Поверьте, не должно быть никаких в этой жизни эталонов. Не должно быть. Еще в Библии сказано, что Христос всем заповедовал, ну не сотвори себе кумира, он что, напрасно что ли это говорил. Это же не напрасно это говорил, потому что кумиры, то есть эталоны, они делают жизнь человека достаточно ограниченной, они лишают его свободы, они лишают, лишают его возможности выбора. потому что эталон он всегда будет висеть в подсознании, и антиэталон всегда будет висеть в подсознании, поэтому лучше не иметь никакого мнения по какому-то вопросу да, или по какой-то теме, чем иметь одно конкретное четкое. Да? Свободнее будете. И жизнь ваша будет гораздо свободнее. Итак, первая конструкция, которую мы сейчас разбираем в астральном теле, это своя родительская семья. Вторая конструкция, которую мы с вами разберем, это своя собственная семья. Бывшая или в настоящий момент существующая. Это вы выберете сами какая, какая более была для вас травматична, и какая соответствует в большей степени понятию эталон или антиэталон. То есть какая вас в большей степени вгоняет в крайность. Работайте с крайностями. Да? Понятно объяснила? То есть крайний вариант, то есть очень неприятная семейная жизнь или наоборот очень счастливая семейная жизнь на психику имеют такое же патологическое отражение. Они лишают вас возможности выбора. И третий эпизод, который мы с вами проработаем, это семья идеальная, та, которая в вашем сознании возникла как, ну вот, как присутствующая. Поверьте, иметь этот образец так же плохо, как и образец своей родительской семьи. Подсознание будет интуитивно стремиться получить некий идеал, который не является реальным, является нарисованным. Опять же, он рисуется на каком-то базисе, на эталоне или антиэталоне родительской семьи, на своей очень негативной или очень позитивной существующей семейной жизни. Таким образом, это какой-то комплексная, комплексная программа, которая также строится не на том, что действительно нужно вам, а на то, что, на то, что вписано в подсознание и к чему стремится именно подсознание, а не разум и не я есть. А подсознание, как мы с вами помним, это самая низшая часть нашего сознания, которая ну, никак не может, не имеет права управлять нашей жизнью. Оно не имеет на это права, оно онтологически ниже всего остального. Но если именно подсознание начинает тащить вас в якобы светлое будущее, то помните, оно делает это исключительно для того, чтобы обрести статичность, обрести спокойствие. То есть оно тянет вас не к мечте, оно тянет вас не к проявлению самого себя, оно тянет вас к покою. Да? Вот. Поэтому, конечно, выбирать будете вы сами. Нужен вам покой или не нужен вам покой? По крайней мере у вас появится альтернатива, да, вы с ней будете делать дальше уже сами, что считаете необходимым. Моя задача освободить вас от неизбежности, чем, собственно говоря, сейчас и займемся. В чем заключается техника? Конечно же, это чистка астрала. И первая ее часть, она такая же, как мы с вами знаем, то есть мы собираем низкие вибрации астрала, те, которые лежат на поверхности для того, чтобы снять искажения вот эти вот неправильное видения, розовенькие или серенькие очечки с нашего видения, окружающей реальности, для того, чтобы увидеть все негативные аспекты, действительно имеющие более глубокий характер. Как только мы обнаружили низкие несдвигаемые метки, поскольку мы с вами идем сейчас не по годам, а по всему объему астрального тела целиком, мы не можем без травмы для астрального тела собрать их все в единый конгломерат. Вот, поэтому мы здесь эту методику применить уже не можем, зато можем применить другую. В связи с тем, что в астрале и вообще во всей структуре сознания есть понятие сети, мы будем пользоваться этим эффектом. Сознание оно очень любит упорядочивать все в сетке, то есть обрастать связями определенными. И чем больше информационная составляющая в том или ином теле, тем большее количество связей там присутствует. Например, в ментальном теле одни, одни и те же слова всегда схлопываются в понятии.